Эй, 2 0 2 2 Это шерсть Забзабыти мне инстаграм Запути еще и спаться Продал за колбасу Охуенно после санкций Нахуй нам Та Европа Там качки и бутся в жопу Сразу после гиперпопа Наступает гиперпопа Брат, мы тубая близких, кто На зоне рубль не стоят, Какую у старой школы Русский значит грустный Похуй не беда С пацанами вот автозаки Разъебались под хабаш Что во мне сахар. No sugar. Я в собаке нам не за У меня есть карта мир, но мира больше нет на карте Мне не нужен миллион эффект грашек Я звезда и туба, так стоит для души Бля. Я скачал на флешку все в тепло не дурновал Ираклий, ты был прав Это говорит земля Дружненько вращаемся с приколами Пока иконами спасаемые иконами Хи. Белорусский трикотаж завозим тоннами Хи. Нас много не закупайся гардонами Hey Респект и уважуха Руслану Кэзи Мега Хэллу